Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о деревянном фасаде. Меня часто очень достаточно спрашивают, как и что, какие делают. То есть запомните, для каркасного дома всегда только лишь вент-фасад. Все, вариантов других никаких. Сразу по гипсокартону поштукатурить. Хотите, штукатурьте, мне не задавайте такие вопросы. Если вы не готовы заплатить специалисту, инженеру для того, чтобы... В общем, купите проекты и не имейте голову ни себе, ни окружающим. Вот. У нас делают следующим образом: по гипсокартону э, прибивается контур обрешетка, то есть вентиляционный брусок. Расположение этого бруска зависит от того, какую вы выберете ну, скажем, направление вагонки. У вас, будет ваша вагонка прибита горизонтально, будет она у вас прибита вертикально или будет комбинированная. В связи с этим нужно будет подготавливать э, вензазор. Я знаю три варианта вензазора. Первый вариант это 12, 12 на 45 плюс 24 на 45. Это один вариант. Второй вариант это 24 на 95 плюс 24 на 95. Перпендикулярно соответственно. И третий вариант это просто 48 на 48 вертикальный брусок. Все. Других вариантов я больше не встречал. Что касаемо первого варианта. Первый вариант с 12-й рейкой. Эта рейка нужна просто, чтобы не заниматься там, высверливаниями, выпиливанием или еще какой-то такой фигней. Просто под окном, скажем, идея такая, воздух должен под окном и над окном двигаться в разные стороны. Свободно, не должно быть застойных мест. То есть, когда идут просто каналы, скажем, глухие, нет ни окон, ни дверей, то он может спокойно быть... Вертикальным полностью от начала и до конца не надо ему никакие продувания влево-вправо, только заход воздуха снизу и выход спокойный где-нибудь там наверху под э, либо ветровой ящик, либо еще какие-то, ну там в общем разные есть тоже варианты, но выход должен быть обязательный и он должен быть хороший. То есть в окнах и в дверях, слушайте внимательно. Брусок контур если у вас вертикальный, идет только лишь по, ну, скажем, по... Вот как столько у вас есть в откосе, да? Вот по ней заподлицо и прибивается. Не выдвигается, ничего не делается. Просто заподлицо с внутренней стороной, ну как откос, скажем, да, продолжение доски. Все. Ни в коем случае, ни вверх, ни низ, бруски не ставятся вообще. Только вертикально. Воздух должен выходить из-под отлива и заходить или обходить все вокруг. То есть там еще с откосами отдельное видео, увидите по откосам, я расскажу как и что. То вот как раз-таки под окнами и над окнами, здесь уже рейка помогает, просто, скажем, прибивается кусочек небольшой, горизонтальный внизу к нижней обвязке. И, ну, если, скажем, там сантиметров 40, да, пускай этот глухая часть у окна, или 20 сантиметров прибивается один вниз и один вверх и на него уже 24 на 45 прибивается вертикально за счет этого ну воздух может спокойно ходить и выходить во всех направлениях спокойно и также это вот на крайних которые идут как откосные стойки да вот где ставятся и здесь перемычка идет верхняя и нижняя на которой стоит окно в них тоже делается разрывы чтобы спокойно воздух мог пройти разрывы делаются ну там Среднее такое, ну 20 сантиметров, скажем. Все. Воздух может гулять. Что касаемо 24, 24 плюс 24, эти которые 100, ну грубо говоря, дюймовка. Дюймовка самый простой вариант. Всегда у нас приходит по... Если, если фасад обшивается вертикально вагонкой, 100%. Тогда у нас придет, скажем, будет первая на гипсокартон прибита прям по стойкам каркаса вертикальная и вторая горизонтальная соответственно этот вариант он достаточно беспроигрышный продувается во всех направлениях отличный вариант что касается 48 бруска то 48 брусок он идет это уже элемент из завода приходит 48 на 48 если вагонка у нас горизонтальная вот как раз таки тогда используется 48 брусок Проходит все вертикально, но тут еще нужно смотреть, он как раз таки не делается, на заводе они уже не делают эти всякие там высвер... высверливать или еще что-то делать под окнами и над окнами, нет, не делается, но там смотрите видео все-таки по откосам, я там расскажу, как и что. Это очень важно достаточно. Что касается самой по себе вагонки, здесь очень тоже важный момент. У нас не используется вагонка меньше, чем, по-моему, 23 мм. Это самая тонкая. Вот у меня здесь образцы 23 мм. Подшива 20-ка. Это тоже 23 мм. Будет она шип-паз, это не принципиально. То есть иногда идет так, иногда так. Все зависит от того, кто из заказчиков, из клиентов, могут выбрать ну, определенные там, образцы. Такое или такое, кто что хочет. Она идет обязательно. С наружной стороны обязательно, она ослаблена. Есть разные варианты, то есть вариант может быть как просто там пила, так и вот фрезой выбрана. Это ослабляется, задняя часть, ее нужно прибить. Вот здесь она вся такая выгнутая. Доска идет обязательно, либо с поднятым ворсом, либо мелкопиленная. Это делается специально для того, чтобы лакокрасочное покрытие отлично могло держаться. И служить очень-очень долгие годы потому что ну 90 наверное ну, точно 90 процентов всех каркасных домов которые строятся они выполнены в деревянном фасаде то есть это ну, огромное количество домов если была бы какая-то проблема то люди бы наверное отказались от этого на самом деле на практике я скажу что это служит огромное количество времени. И не надо там 10 лет каждый, через каждые 10 лет менять. Но э, если вы возьмете тонкую вагонку, у нас идет у 23 и 28. Если вы возьмете тонкую вагонку, то, конечно, она у вас начнет лопаться, но она выгибается, она не предназначена просто для фасада Она еще у вас гладкая, вы там под лессирующий лак. Э, лессирующий лаки, я считаю, что это все-таки для клееного бруса клееный брус он имеет массив огромный да и силу и лессирующий лак он не будет лопаться то вот как раз таки на простых вагонках я бы сказал что вот, э, волосатую вагонку ну, с поднятым ворсом либо мелко лисирующим лессирующим лаком бессмысленно покрывать во вторых укрывистые с ними легче работать и проще любой человек может а с лисирующими там уже есть свои нюансы. И опять же, здесь можно дать очень хорошую ну, толщину покрытия слоя. Если вы возьмете хорошую качественную краску, покроете хорошо под кисть. Вот если покрывать э, с краскопульта и покрывать кистью, то покрытие с, из под кисти будет служить дольше. Потому что вы втираете, вмазываете. И не нужно краску наносить, как э, ее растягивать. Нет, не нужно. Ее нужно нанести нормальным слоем, чтобы слой был краски. То есть, экономить зачем вы там собираетесь? Экономить не нужно. Покрыть ее нужно два раза. И при этом нужно использовать гвозди. Гвозди используются горячего цинка. Горячего. Никаких потаев ничего этого не делается. Поймите, что доска, она имеет, скажем, свою... Структуру. И чем шире доска, тем больше будет возможность ее вращения. Так вот, у нас пробивается вот такая доска узенькая. Она порядка 7 сантиметров, наверное, 7-8 см в чистоте получается. Она шпунтованная. Шиппас. Папа, мама есть. Прибивается по одному гвоздю. Просто в каждый брусок. И все. 140 доска. Она уже прибивается двумя гвоздями. Если будет 140-я и 28-я по толщине, то ее нужно прибить тремя гвоздями. Гвозди бьются прямо в наружную часть. прям снаружи, шляпкой. Но он только не под пистолет, который для каркасов. У него усеченная шляпка идет, либо бумажный. Там идут только барабанные, специальные фасадные пистолеты. Гвоздь тоньше. Посмотрите видео, ссылочка всплывет какими гвоздями нужно прибивать я там рассказываю это очень важный момент потому что брать иголки, иголки во-первых они иголок горячего цинка не бывает я не встречал ни разу чтобы горячий цинк есть нержавейка но это блин капец как дорого то есть это будет неадекватно дорого и бессмысленно опять же у него есть длина определенная Неважно, там будет 60 чего-то но 60 какой-то гвоздь, поймите, с круглой шляпкой Который забит через доску Он держит А иголки, ну забьете вы хоть 3 штуки Ну да, она будет держать Но потом не жалуйтесь, что что-то там пошло не так Вот что главное Здесь нам запрещено делать так Никаких потаев, что там Увидят, не увидят эти гвозди Что вы хотите? Вы строите дом, чтобы любоваться гвоздями? Нет, конечно Фасад проверяется с 10 метров отошли на 10 метров и смотрите после второй покраски вы с 10 метров никакие гвозди не увидите даже не, я ж не говорю о том что нужно их прибивать сикость-накость или еще как-то если у вас брусок нормально прибит контур и вы бьете, вы смотрите на глаз ну, по центру доски прибиваете вам этого будет достаточно если какая-то входная группа или еще что-то ну возьмите там, я не знаю 2-2,5 метра через шаблон пробейте если уж так настолько принципиально Просто когда это касается у нас работы э Нам нужно это просто сделать быстро И никаких проблем нет, не возникает То есть шаблоном это будет все значительно дольше А после того, как все это покрасится По сути их и не видно Метик гости Разрушающие действия в первую очередь для фасада Это ультрафиолет, солнца. Южная сторона всегда страдает в первую очередь. Все зависит от того еще, как у вас дом направлен, там одноэтажный, двухэтажный, но ну, это архитектурные такие дела. Есть еще притенение, могут притенять, и, скажем, если кто-то, ну, или по истечению обстоятельств в определенной там близости растет дерево, которое лиственное, то летом как раз-таки оно в жару в такую, оно даст, затенение фасаду если это будет то фасад будет служить дольше но что касаемо растений это тоже такое себе занятие от всех любителей сажать вот прям к дому да вот вместо скажем отмостки сажать растения сразу нужно как-то вежливо сказать не надо тут делать оставляйте коридоры Достаточно большие коридоры, никакие кусты, там, ни розу, ни, тем более ни в коем случае никакие вьющиеся и ползущие растения, потому что это будет капец. Растение любое, оно содержит в себе влагу, оно при дожде намокает, вот все кусты, которые я на ремонтах работал, да, и вот фасады менял, если, там, скажем, куст сирень в непосредственной близости с домом стоит, Дождь капает, с листьев идет отбрыск на стенку, и стенка увлажняется. Плюс, не дает куст не просохнуть, не проветриться. То есть он затеняет, он воздуху не дает гулять. То есть вот все проблемы на южной стороне и там, где есть какие-то кусты либо деревья. Кусты чаще всего проблемы приносят, потому что еще когда люди сажают, а потом начинают это поливать, часть идет на фасад, и, в общем, сами себе чудес понаделаете. Поэтому сажать все дальше, крупные деревья и крупные кустарники. Смотрите, изначально подсажайте саженец, да, какой у вас крона будет во взрослом состоянии дерева. То есть, соответственно, чтобы вот эта крона максимальная, она была дома Метра 3-4-5 желательно. По возможности лучше относите дальше. Дом должен просыхать и проветриваться 100%. Иначе будут проблемы. Из этого можно сделать вывод, что если вы возьмете хорошую доску, которая, у которой поднятый ворс, либо она мелко пиленная, толщина, задняя часть ослаблена, забьете на гвозди горячего цинка, прямо через верх, Спокойно там 60-65 гвозди Которые подходят для этого покройте два раза Хорошим лакокрасочным покрытием Да еще и кисточкой То ваш фасад будет служить По сути до следующей перекраски Лет 30 Это абсолютно нормально И не сажайте ничего близко Вот и все А на этом я хочу закончить данное видео Пожелать всем удачи и до новых встреч